Я его слепила из того, что было А теперь, что было, то и полюбила Сижу Приехал, разложился Так, надо выпить. Че зря горит? Вот здесь иногда зависаем на кассе. Там вода, там вода, а здесь можно отдыхать, пускай, релаксировать. релаксировать. Что сейчас я буду делать? Пускай байк отдохнет, немножко. немножко как ну ты как бочонок, бочонок. Все, нормально? все нормально мотор вообще 36,6 36, хорошо, хорошо.